Главное в жизни – это здоровье, конечно. А рот – это и есть здоровье. Чистые зубы, хорошие зубы. Проснулась и себе говорю, у меня все хорошо, у меня все замечательно, у меня ничего не болит. Понимаете? Вот это мое здоровье. Но я считаю, что улыбка – это самое главное в жизни. Я 45 лет работаю в детской клинике, и если я прихожу, они меня встречают, я просто не могу, чтобы не улыбнуться. Понимаете, у них сразу настроение поднимается. И у нас полный контакт, когда вот дети видят улыбку. Ну просто, да, молодец. Ну, я тренировался вчера. И понимаете, и когда у меня началась проблема с зубами, я стала очень переживать. Конечно, я все время ходила в маске. Я все закрывала лицо, и мне было очень неприятно все это. Потому что и речь была у меня не такая, как бы хотелось. Сами понимаете, что это такое, да? И я не хотела, чтобы кто-то меня видел, и тем более дети. Когда я завтракала или обедала, я просто уходила в сторонку, потому что я не могла открыться и не хотела, чтобы меня видели, что я вот имею такое, такие зубы, такой рот. В общем, конечно, кошмар, так скажем, просто отвратительно. Мы встретились с нульей спустя 6 месяцев после проведения операции. И, конечно, замечательно то, что в контексте такого лечения в итоге мы говорим о улучшении качества жизни пациента. Когда я вышла и увидела себя, я даже своим глазам не поверила. Я увидела совершенно другую женщину. Вы не представляете? Какой счастливый вы меня сделали. Я такая счастливая, мне так хорошо. Я вышла на улицу, я шла, и я улыбалась всем. Я шла, хохотала. Самым настоящим образом. Я смеялась. Я приехала домой, муж мне говорит, какие у тебя зубы красивые. Да какая то у меня прекрасная. Настолько приятно жевать своими зубами. А здесь такое удовольствие, просто счастье. Меня зовут Нурия Колбенева. Я пришла в клинику 32 и никогда не думала, что такая клиника может сделать, что она такая волшебная, что она может сделать человека таким счастливым. И вот, представляете, через несколько лет, когда я прошла, все здесь, все мне сделали, все, что только можно было, сделали. И одна, что я подхожу к зеркалу, и стояла боком просто, вот, бочку, бочком. И вдруг поворачиваюсь. И у меня, вы знаете, такой был крик просто от души. Я не ожидала. Я просто крикнула. Я такая молодая. Я так помолодела. Комментация, это первое, не больно. Второе, это не страшно. И это действительно повысит уровень комфорта и удовольствия от жизни.